Сегодня мы тестируем осмопокет в достаточно сложных условиях. Это машина, ночь. Насколько будет плохо или хорошо записан звук, я не знаю, поэтому стараюсь говорить погромче. Это 4K, 25 кадров в секунду и SO3200. Насколько вот хорошо меня видно или не видно, поймем потом. А Питере-то оказывается Новый год. Уже красота украшается. Тест осма в авторежиме. В авторежиме распознал лицо и вроде как не теряет, даже если крутить. Нужен, наверное, салфпал, хотя и на руке достаточно хорошо. Снимать было хорошо, но можно и не вернуться, пока зимой так идешь. И смотришь по сторонам вместо того. И снимаешь вместо тоже смотри под ноги. Можно ли во время съемки перевернуть на селф-камеру? Ну? О, в принципе, классный Так, ну нашел лицо, хоп. Сейчас попробуем перевернуть. Поснимать то, что я вижу своими глазами. достаточно неплохой видеорегистратор.